Алло, друзья начинаем передачу из узбекистана перед праздниками я хочу рассказать вам очень важно до этого у меня был видеоролик о одноразовом питании так вот Интервальное голодание или же одноразовое питание вот один другого дополняет. И теперь представьте себе, что надвигается скоро мусульманский праздник по всему миру. И значит, скоро мы будем, значит, от любви к Богу к человеку будет возможность доказать Аллаху о любви к Нему через поступки и действия, в частности, Ничего не есть, ничего не пить, сухое голодание. Но хочу подчеркнуть, друзья, что в большинстве случаев, я уже 4 года живу в Узбекистане, а редко, когда человек, мусульманин, вечером, вечером начинает значит есть и переедать в три-пять раз больше положено а что такое положено я говорил в предыдущем ролике о том что древние народы практически были вегетарианцы раз во вторых они ели живую пищу то есть та пища которая не содержит солнечную энергию, она мертвая. И это уже не пища это суррогат, который застревает в кишечнике, закисляет или загнивает. Особенно мясная пища. В 2015 году я работал с казахами в Батуме. И, естественно, я видел, как вечером они набрасывались на большое количество пищи, включая мясное, включая жирное, включая хлеб. И, понимаете, вот в этом заключается трагедия всего мусульманского мира. Я не говорю все 100%, но большое количество людей, которые не могут сдержать себя вечером, когда приходят с работы. Вот. И теперь я должен вам сказать, в чем погрешность и в чем вот эти грехи физиологические, переедания в пять раз больше положено. Все ученые мира сделали заключение как солнце заходит в весь животный мир, включая человека, уже желудок не может ничего переваривать. И как результат, в 4-5 часов уже все прекращается. То есть желудочный сок, который состоит из соляной кислоты и пепсина, уже его нету там. И поэтому... Она будет всю ночь гнить и отравлять божественную кровь, от которой идут все болезни, включая рак. Значит, это подвиг ничего не есть до вечера, но и утром надо мало поесть. А вечером, ну как советует нам, значит, православные, вернее, значит, святые мусульмане, это горсть фиников, ну, 5-6-7 фиников, немного орешков, вот, и изюм. Достаточно. И надо жевать как можно чаще. И вот, друзья, и утром нужно какую-то жидкость есть, какой-то суп, э, немного. И потом надо психологически себя настроить, э, не обжираться, не переедать. А нужно вооружиться значит, дисциплиной и волей, которая будет руководить вашими аппетитами. Это не голод, но это просто рефлекс. Есть и наслаждаться, это чувственное удовольствие, у которых отсутствует, у всех животных. Животное, если он поел, он удовлетворил голод, а аппетит, он не понимает, что такое аппетит, только удовлетворяет голы. мы же не знаем что такое голод мы удовлетворяем только аппетит что является очень вредным состоянием наших эмоций и теперь друзья я хочу сказать что мы все с вами знаем что такое наркотики вот чай это тоже наркотик. Он действует и черный чай, и зеленый чай. Действует на страсти. Поэтому у вас такая прожорливость получается. Вот. Алкоголь действует на страсти. И, значит, и вот чтобы этого не было, вам надо заменять вот, в период, значит, уроза какие-то. Травяные чьи специи. Ну, например, ромашка, мате-мачеха, календула, вот, э, дальше э, душица, э, дальше идет э, мята, можно горная, можно перечная, крапива. Вот эти лечебные травы они из веков применялись и это тоже дает питание особенно крапива и таким образом, друзья, хочу сказать что самый большой наркотик это мясо говяжье мясо баранье мясо дальше куриное мясо рыба, это все тоже мясо это животное белок и он будет только тогда перевариваться, когда у вас в желудке большая кислотность. Но ни у кого сейчас нет нормальной кислотности. У всех пониженная кислотность. После 12 лет уже вам нужно закислять. Вот, значит, пить или же яблочный уксус, или винный уксус. Или водку Болотова. Это там три кислоты. Азотная, соляная и, азотная, и серная кислота. И винный и уксус еще добавляется. Но ну, эту формулу надо, значит, в лабораториях брать и делать. Это все информация можете взять на интернете. Таким образом, друзья, значит. Когда человек ест мясное, он привыкает, он с детства ест мясное. Я был большой наркоман, мясной наркоман, мясоед. И я вырос, я в Средней Азии рос, и у нас два раза, три раза в день был плов. И ел только мясо. Значит, уже была привычка, это, это страшная наркомания, есть мясо. Мясо может есть только спортсмен, который потеет, который бегает, прыгает, целыми днями занимается спортом, вот, и ходит еще в баню с вениками. Вот им можно есть мясо, а остальным нельзя есть мясо. Мясо будет только загнивать и разрушать все системы. Тем более корова кушает и бараны кушают комбикормы, которые прохимичены и когда режут допустим корову или барана, у них остается инстинкт смерти. Ответать а о себе они же чувствуют, что их будет убивать. И у них вот этот страх смерти, когда их убивает, это все, эта информация о смерти, страх смерти, она переходит в кровь, а затем во все клетки плоти этого животного. И когда человек ест, когда человек ест, он отравляется этими птамоименами. Там э, очень много мочевой кислоты и мочевины, э, которые не метаболизируется, понимаете, они засоряют э, мочевые почки, значит, получается гипертоническая болезнь, рак и другие сотни заболеваний то же самое и бараны и так далее там вот этот код смерти остается пожизненно в крови я знаю одного ученого который ну я был мясоедом как все остальные это американский был ученый и он рассказывает Ну, он когда значит, устроился в мясокомбинат когда он увидел что делается с этой скотиной после забоя? Когда он проанализировал, что случается с, с нашим здоровьем, с нервами, с кровью, он убежал, он стал за, буквально за два-три за дня стал чистым вегетарианцем. И до конца своих дней он был вегетарианец, он не ел мясного. Во-первых, с точки зрения моральной, нашей моральной, ну как мы можем есть наших младших этих животных? Это же часть всего живого. Вот. Мы можем есть и детей. Такая же плоть. Мы можем есть... Любая плоть, она имеет очень много ядовитых кислот. Вот. поэтому всему народу, который хочет оздоровить себя во время лечения, во время поста, ни в коем случае мясное есть нельзя. Я уже сказал, кому можно есть мясное. Вот, ну, многие деятели, как Лев Толстой, многие писатели, ученые, они не притягивается И религиозные деятели, и христиане, и мусульмане, не притрагиваются к плоти. Итак, друзья, будем прощаться. Я желаю вам хорошего настроения, хорошего, здорового отношения к Уроза, и я уверен, что вы выдержите и будете иметь отличное здоровье. Удачи всем, здоровья и до скорой встречи.